Президент. Господин Президент, серия террористических актов России означает поворотный момент в жизни страны России. Вы признали, что сейчас идет война, война против терроризма. Вы выдвинули ряд серьезных предложений по реформе правительства России и системы выборности. Не можете ли вы определить то, куда движется Россия? То есть, если вы стоите на добрым, и вам надо выбирать, что важно? Развитие демократии или обеспечение безопасности и стабильности? Вы сказали, что последняя серия, последняя события, серия террористических актов в России означает поворот, поворотный момент в жизни нашей страны. Это все-таки не так. Никакого поворота в жизни страны не будет. Россия сделала свой выбор 10 лет назад. Россия хочет и будет демократическим, рыночным, социальным государством. Но мы должны сделать выводы из того, с чем мы столкнулись. Действительно, международный терроризм объявил войну России. И я уже говорил в своем вступительном слое, в своем приветственном слове, о том, что целью является не дестабилизация, а развал Российской Федерации. И поэтому мы должны отвечать на эти вызовы. Мы должны искать эффективные инструменты, которые позволили вам противостоять этой угрозе. Поскольку вы связали свой вопрос с террористической угрозой, то, видимо, позволительно будет привести такой пример. Если вас на улице встречает бандит и требует от вас кошелек или жизнь. Если вы в здравом уме и твердой памяти, конечно, отдадите кошелек. А вот если он требует от вас голову или сердце, есть у вас выбор или нет? Такого выбора он вам не оставляет. Для нас одинаково важно и демократия, и стабильность. Я уверен, что Россия сможет реализовать такой план развития, при котором она будет развиваться в условиях стабильности и демократии. После 11 сентября в США, после серии терактов в других странах, после Беслана, весь мир, руководители разных стран, включая вас и президента Буша, говорят о необходимости объединения усилий международного сообщества в борьбе с терроризмом. Это разговоры или за ними стоят реальные действия? Как должен смениться мир, чтобы действительно противостоять терроризму? Мне кажется, что мир уже изменился для того, чтобы эффективно противостоять терроризму. Однако все участники этой борьбы должны осознать глубину этих изменений, должны понять перспективы мирового развития должны выработать единый подход к обеспечению международной безопасности в 21 веке. Такая система безопасности еще только формируется, она не создана. И платформа здесь, основание должно быть очень солидным. Солидность и основательность этому фундаменту может придать только, по нашему глубокому убеждению, многополярный мир мир, в котором будут уважаться нормы международного права, в котором международное право будет главенствовать и будет представлять из себя такую систему, которая бы защищала те народы и те страны, которые чувствуют себя в чем-то ущемленными, от произвола. Вот это первое. Второе. Нужно, чтобы все участники этого процесса осознали, что изменившийся мир уже не является биполярным. Что те стереотипы, которые лежали в основе обеспечения мировой безопасности в прошлом, канули в лету. Что нельзя использовать прежние механизмы в достижении своих геополитических интересов. Мы насоздавали слишком много проблем. Мы выпустили из бутылки джина ядерного оружия. Теперь мы вместе должны загнать его в бутылку назад. Когда-то социалистический так называемый лагерь пытался экспортировать социалистическую революцию. С этим покончено. Но в ходе этой борьбы были созданы предпосылки для развития экстремизма, основанного на религиозном фанатизме. И этого Джина тоже выпустили из бутылки. Теперь нужно загнать его назад вместе. Нельзя использовать одни звенья международной террористической сети для достижения геополитических интересов в отношениях с другими странами, утверждая, что две другие головы Гидры являются опасными, а одна нет. Нужно понять, что это общая угроза. Отбросить, повторяю, все, что мешало объединить международное сообщество в прошлом, и объединив усилия, в будущее. Убежден, что это возможно. Господь президент почти год уже СМИ следят за событиями вокруг ЮКОСа. Самое последнее время. Произошло слияние, было объявлено слияние Газпрома и Роснефти. Вы считаете, что российской экономике нужен более жесткий, строгий государственный контроль? Я считаю, что Россия должна стремиться в экономике к дерегулированию, снижению налоговых ставок и к постепенному прекращению необоснованного вмешательства государства в экономику, в том числе с помощью субсидирования неэффективных отраслей производства. Естественно, для того, чтобы пройти этот путь без, серьезных, без серьезного ущерба экономике в целом и людям, без шоковой терапии действовать нужно аккуратно. У нас, если вы обратили внимание, наверняка в Алжире это знают, в странах ОПЕК это знают, да и во всем мире, думаю, хорошо известно, подавляющее большинство энергетических компаний являются частными. В отличие, скажем, от стран ОПЕК, где почти в каждой стране вся нефтегазовая отрасль является государственной мы и в будущем будем придерживаться вот такого, такого сценария развития нашей экономики что касается ЮГОСа и объявления об объединении Газпрома и Роснефти это вещи абсолютно между собой никак не связанные ЮКОС – частная компания, которую государство подозревает в уклонении от уплаты налогов. Налоговые службы предъявили соответствующие претензии. ЮКОС оспорил эти претензии в судах и практически все суды проиграл. Государство имеет право и, более того, обязано обеспечить свои интересы мы будем делать это в строгом соответствии с законом. Хочу это подчеркнуть. В строгом соответствии с законом. Государство не ставило перед собой цель национализировать эту компанию или прибрать ее к рукам. И нет такой цели и сейчас. Если, будут, если дело дойдет до распродажи скажем, активов или еще что-то в этом роде, конечно, любая компания, в том числе и с государственным капиталом, может принять участие. Но повторяю, Цели национализации, прибирания к рукам напрямую государством, нет, не было и не будет. Что касается «Газпрома», это совершенно другая история и Роснефти. В «Газпроме», как вы знаете, 38 с лишним процентов пакет был в руках государства официально. Часть этого пакета была выкуплена «Газпромом» на его дочерние компании. Создалась ситуация перекрестного владения. Сделано это было для того, чтобы не утратить контроль над одной из ведущих компаний, работающих с первичными ресурсами. Сделано это было в начале 90-х годов. Сегодня с развитием, с развитием рынка в России эта ситуация стала наносить ущерб и фондовому рынку, и, саму, и, и самой компании «Газпром». Кроме того, как вы знаете, в «Газпроме» до сих пор существует система двух видов акций. Тех, которые продаются внутри страны, и тех, которые продаются за границей. Это тоже ненормальная ситуация, от которой нужно уйти. Именно в связи с этим, именно для того, чтобы сделать ситуацию более рыночной и не утратить пока, во всяком случае, контроль со стороны государства над этим ключевым предприятием, работающим, повторяю, в сфере первичных ресурсов, и было принято это решение об объединении компании «Роснефть», которая принадлежит государству, и «Газпрома». Это абсолютно рыночное решение, которое приведет, должно привести, уверен, приведет к гораздо более прозрачной ситуации внутри самого «Газпрома», повлияет, убежден в этом, должным образом на котировку акций «Газпрома», увеличит его привлекательность с точки зрения привлечения ресурсов для развития компании. И, на мой взгляд, сыграет положительный, положительную роль, даст хороший толчок для всего фондового рынка Российской Федерации пока государство будет контролировать эту компанию, что будет дальше через несколько лет, через годы, в зависимости от развития экономики в России, а вы знаете, что мы ставим главным приоритетом все-таки развития инновационных отраслей экономики, новой экономики, информационной экономики. Государство позднее решит, как поступать дальше. И в плане государства, конечно, есть и будет, мы будем подходить к этому очень аккуратно, но будем работать над этим совершенствование деятельности этой компании, компании Газпром, которая, безусловно, на мой взгляд, имеет все шансы стать одним из мировых лидеров в сфере нефтегазобы. А смотрите, и как вы считаете, хорошо ли освещает средств массовой информации и мира событий в вашей стране? По-разному освещают. Я стараюсь смотреть все крупные, значимые, влияющие на мировое общественное мнение каналы, просматривать информационные сводки практически всех ваших агентств и выдержки, и в прямом изложении. Вы знаете, я уже говорил, отвечая на один из вопросов о том, что мир извинился, мы это все хорошо очень знаем. И отношения раньше в прежней системе отсчета, когда Советский Союз, с одной стороны, подавлял своих сателлитов, а с другой стороны, как казалось, кому-то представлял угрозу для многих других стран, было соответствующим. К нему относились как к империи зла, как к такому дикому необузданному животному страшному, Сегодня это не так, но многие люди еще не поняли, что ситуация в нашей стране капитальным образом изменилась. И пытаются, не пытаются, а просто действуют по, по старинке, по накапанному, по инерции. Очень многие вещи трактуются из неверного понимания внутренней сущности сегодняшнего российского общества. Почти не делается разницы между Советским Союзом и сегодняшней Россией. Внешне вроде бы на словах да, но в комментариях мы часто видим, что э, тот или другой автор, это все зависит от конкретного человека, который делает информацию, все-таки в душе все еще либо поваривается Россию, либо, знаете, вот как Лев попал в.. Э, Заподню, а вокруг него бегают шакалы и, и тякуют, значит, да. то ли от страха, то ли от радости. Вот бывает и такое. Но чаще всего мы, конечно, сталкиваемся с профессионализмом, с объективной оценкой. Нравится нам это или не нравится. В любом случае, я должен сказать, что нам это всегда полезно. Даже если мы считаем информацию необъективной. Все равно это для нас представляет определенную ценность, поскольку является пищей для анализа происходящих событий и в мире, и в нашей стране. Поэтому я в любом случае всем, кто уделяет внимание России в, своих, в своей информации, в любом случае всегда благодарен. Большое вам спасибо. Несколько месяцев назад, когда мы только переступили к обсуждению этой идеи, проведение конгресса, я не строю, докладывал В. Владимир Владимирович. Большое спасибо, уважаемые председатели. Да. Дорогие дамы и господа.